Слушаю вас. Я зайду на мы взяли Для чего? Для чего Только взять показ... показания? А? А для, взять показания. Показания? а для чего показания берется а для чего показания? Берется? А для чего же берется показания на счетчике? Кем Добрый берется? Представь. Представь. Добрый, Добрый день. Парш, Парш, Парш, да. Вачевич? Аркадий. Аркадий. Да. Зачем? Кто да. должен проверять? Предоставьте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 Можно печать наряде на ради... на ответственного лица Кто вас послал? И... Э -э и у вас Там и у вас. ответственного лица Там у печать компании Там, где печать, где Кто печать, начальник идет? вашего предприятия? Кто, вас, предприятия? Вашего предприятия. Кто предприятия вас послал? Основа, да. Кто послал? У вас должна быть вообще он вот смотрите, вы, вы выступаете, помните, да? вы выступаете в роли частного предпринимателя. Я арфичат я обязан ни на какой вопрос, только вы должны отвечать и, вы и не доказать сложный, если вы, нас учету, нас не вы должны доказать, что вы имеете право вот этим всем заниматься и доступ к моему счетчику, пройти, проверить газовую установку, как э, вы работает вы получите, холодильник. После этого будем дальше. Вызывайте участкового, да.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 Видите? Попался... Попался... Попался человек, который... Тут будет то же самое. Может Слушаю вас. Для чего? Для чего взять показ... А для чего берется показания? А для чего показания? А для чего же берется показания на счетчике? Кем берется? Добрый день. Компания Да, Вачевич. Аркадий. Аркадий? Да. Зачем? Для проверки. Кто должен проверять? Предоставьте мне нормативно-правовые акты согласно которых вы имеете доступ к моему счетчику. Мы являемся работниками так, вы работники, вот, да. ребята, вы работники, у есть вас наряд. нет наряд. Нету полномочий. 19, 38, 950. Наряд это наряд. Кто вам дал этот наряд? Там есть печать. Подпись ответственного, кто вас послал? Да. Где печать? Где печать ответственного, кто вас послал? Ваш руководитель?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 И, а, и у вас, и у вас, печать, а кто вот начальник видео? вашего предприятия? Кто Он вас послал? Основа, да? Кто есть, послал, у вас должна быть вообще... Нет, ...головного предприятия, каждый, каждому потребителю ставить личные печати. Вот смотрите, вы, вы, вы, выступаете, думаете, да? вы выступаете в роли частного вы предпринимателя. Я попросил, вы мне ответите, вы считаете, вы Я начались, отвечать не обязан ни на какой вопрос, только нет. вы должны отвечать и, и доказать... Сложный. Если вы нас не пускаете к учету, то на основании чего? Вы должны доказать, что вы имеете право вот этим всем заниматься и доступить. Моему счетчику пройти, проверить газовую установку, да. как Вызывайте работает полицию, холодильник. После этого будем Вызывайте участкового, да. Я вам в прошлый раз говорил об этом Я не собираюсь с вами спорить Вообще мне не У Мне есть чем заниматься Просто если вы показываете Все документы соответствующие Как положено, пожалуйста Заходите, отрубайте Делайте свое дело Согласно закона Закона А вы закон нарушаете Я вам сказал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 От администратора премьеры энергии. Я вам еще раз Доверенность. У меня есть документ, печать, или? Отрицатель. Или вы имеете право пользоваться права. без доверенности? У вас нет вашего права устанавливать. И что? печать. Моя фамилия. Что это значит? кто конкретно? я не вижу, я не понимаю по этому вашему где расшифровка ответственного? вот этого товарища, который поставил печать и расписался здесь Кто? прочитайте фамилию фамилию вот этого человека, прочитайте мне кто расписался? это просто роспись просто роспись я могу расписаться, он может расписаться вот он может расписаться то есть это печать, стейна, да, конечно, и печать и расшифровка ответственного вам. Мне нужно стать человеком, который вот это выдал вам, у -у -у -у. чтобы я дальше мог подавать на него, куда следует. Потому что никакой ответственности нет. Нету, просто выписали удостоверение. Я помню, я ездил в Москву на работу, мне тоже один товарищ выписал удостоверение правительства э, Москвы. Я ходил, как это самое, пока не поймали за жопу. Видите? Как, попался, Тут будет самое. попался человек, Хотела который...